Смотри, десять градусов мороза, как приятно, как по Будете сразу придумывать завтрак, а, да? а, нет, подожди, а то есть, ну да, Вы да. Вы собираетесь ну, в квартире, потом ты ну, пойдешь да, в магазин, потом, да? Да, ну да, потом, да, потом мы да, потом вместе в магазин пойдем. Ну так вот, да. А чтобы пойти в магазин, тебе ну, должны... Ну так извини. Ну хорошо, извини, Ну ну Ага. Ты переходишь улицу, идешь через сквер с круглой клумбой да. и уходишь в дом Палетка Сейчас я поселился на квартире в, в Антоне. Я там живу с, с конца февраля. Сейчас я там живу, но временно я возвращаюсь домой. И еще в апреле я... мы с оркестром поедем в Москву. С оркестром, он там тут рядом. Мне это очень нравится. Как и наши планы. Мама моя, она по образованию философ, пишет книги. И еще у нее много друзей-философов. Она в восемьдесят первом году вышла замуж за моего папу. Ну и потом, в девяносто пятом году я родился. Можно как-нибудь сходить? Сходить. Сок. Дорогая. Чай, походи. Чай, походи. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Лиза, здравствуй. У меня сегодня обязанности сделать список покупок. Сейчас. Подмести в прихожей. Ну, простите, что я так поздно пришла. Я так больше не буду поздно. встретиться. Ты сиди, сделай. будем все вместе, сделай. Я сделай. Сейчас сделай. Сейчас сделай. Сейчас сделай. Сейчас сделай. Сейчас сделай. Сейчас Марк, сколько тебе картошки? Не а, три, три половинки. А, ну. 12. Бедный ежик, бедный ёжик, по ночам не а. спит, весь вагон как лич не может, Сядет и сидит. <свят> Марк, вот я тебе сказал. Ребята, возьмите свои карточки которые вы успели сегодня сделать. Вася, мои тоже возьми. Сегодня ты был в диспансере, да? Да. Ну, рассказывай ну, про диспансер. Боже мой, ты из меня работаешь. Девочки, вы знаете, я не могу вести планирование. Давай я тогда пожеду Славу. Давай, ладно, за меня заступись. Я разрешаю тебе. Сейчас с методологиями э, и пониманием, что такое аутизм, как-то уже значительно легче. Но сейчас очень сложно с тем, как общество в своей социальной модели может принять эту проблему. Потому что это как бы, внимание к микросоциальным отношениям. Как мы можем э, принимать тех людей, которые... Э, автоматически не похожи на нас. Соответственно, возникает, возникает необходимость сопровождаемого проживания, сопровождаемой работы э, и э, как бы отзывчивости, просто человеческой отзывчивости. И это очень здоровый момент, потому что, когда общество обладает способностью внимательно слушать друг друга, то оказывается, что оно куда более доброе, мобильное, работоспособное. То есть в некотором смысле можно сказать, что аутизм помогает нам переизобретать общество.